На территории Курской области в нашей поликлинике в том числе возобновились мероприятия по профилактическим осмотрам. Профилактические осмотр включают в себя профилактический осмотр общего профиля, диспансеризация определенных групп взрослого населения и дополнительную диспансеризацию так называемого углублена пациента, перенесших COVID. Болела два раза ковидом. Как тяжело? Первые 70 поражений, а второе 32. Выкарабкалась, так могла. Решили прийти на диспансеризацию. Обязательно. Почему? Обязательно. Потому что надо проверять свое здоровье. Как дышится, как слышится, как жизнь продолжается. Диспансеризация направлена на профилактику и выявление хронических неинфекционных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, онкологические заболевания, болезни органов дыхания, глаукомору. В объем диспансеризации входит анкетирование, антропометрия, сдача анализа, общего анализа крови на глюкозу, биохимический анализ, сах и холестерин, кардиограмма делается, определенные группы мужчин сдают, группы возрастов сдают на рак простаты, ПСА, кровь, флюорографию органов грудной клетки, маммографию. Женщины проходят гинеколога с взятием мазка из сервикального канала на цитологию.